Всем привет друзья с вами Юрий и канал как заработать в интернете в этом видео будет наикрутейший сайт где абсолютно любой человек сможет зарабатывать в интернете реальные деньги абсолютно без каких-либо денежных вложений только ваше время многие люди на данном сайте зарабатывают по несколько сотен рублей в день даже по 1000 и более я знаю что многие из вас хотят зарабатывать в интернете без вложений такие деньги интересно тогда внимательно смотрим видео до конца и сайт называется Окей, okay, участникам зарабатываете с нами до полторы тысячи рублей в сутки, знания и сайты не нужны, ежедневные выплаты, деньги за просмотр сайтов, чтение, писем и задания топ-заработка, как видим сегодня люди заработаны от 500 рублей до 1600 рублей и так далее, количество участников на данном сайте уже более 356 тысяч человек, и эти люди зарабатывают здесь реальные деньги, зарабатывать реальные деньги, просматривая рекламные сайты, выполняя простые задания, оказывая фриланс-услуги и привлекая рефералов. Доход ничем не ограничен. Выплата на кошельки WebMoney по UR Яндекс.Деньги и Kiwi кошелек. От вас нужно лишь желание трудиться мгновенные выплаты без задержки, удобный и интуитивно понятный интерфейс, браузерное расширение для автозаработка. Также, на данном сайте есть еще автозаработок, дружественная служба поддержки рекламодателям, эффективная незатратная реклама сайтов и задание участникам, быстрый хороший доход, также, есть партнерская программа «10% фриланс-услуги» по фиксированной цене системы и политика конфиденциальности Ссылка на сайт в описании под видео, здесь нажимаете «Регистрация», регистрируйтесь, далее приходят вам на почту два кода, один для подтверждения регистрации, другую вам нужен будет для выплат, для указания ваших электронных кошельков, обязательно сохраните этот пароль, далее входите в ваш кабинет, вводите имейл, пароль решаете математически, примерно же принимаете вход через входите на сайт ваш личный кабинет здесь сверху идут у вас вкладки и почти то же самое идет сбоку, как видите, чтобы заработать здесь много есть складок для заработка, задания, клик VIP, переходы, серфинг, письма, копчи, объявление конкурсы, расширения, вот кстати, авто, заработок, YouTube и так далее, также, есть вкладка бонусы от одного до 5 рублей, обязательно заходите, получайте бонусы, деньги там небольшие, но все равно приятно, можете тут на YouTube и зарабатывать на просмотре видео но я советую всем начинать с выполнения заданий переходите во вкладку задания и все и на данный момент открывается 739 заданий здесь можете выбрать по типу задания регистрации клики просмотр видео задания для вконтакте просмотр объявления и так далее также есть вкладка статус здесь можете выбрать любые многоразовые одноразовые онлайн вкладка идет проверка авто проверка ручная проверка либо любая и сортировка по новизне по рейтингу по цене по статистике выбирайте что вас интересует нажимаете окей все открываться задание для вас те которые выбрали по рублю по 20 рублей задание есть по 10 по 15 по 70 копеек и так далее но даже 40 рублей есть задание но люди как-то умудряются здесь зарабатывать по несколько сотен рублей в день вот к примеру задание 20 рублей уже 184 человека выполнили задание 10 рублей 290 человек выполнены по 245 вообще 717 человек здесь идет стоимость статистика, рейтинг, проверка и управление, наводите курсор на задание, либо сразу нажимаете, читаете, вот просто зарегистрироваться на сайте, поставить 3 лайка 50 копеек, легко и просто 5 секунд делов, выбираете, что попроще выполняете, зарабатываете деньги, здесь у вас будет отображаться баланс аккаунта, сколько у вас заработано, далее нажимаете на вкладку, получая деньги, предварительно здесь в личном кабинете, сначала указываете ваш кошелек, на который будете выводить заработанные, здесь денежно-соединение, Средство минимальное один заказываемый а выплаты 5 рублей, последующие от 1 рубля, ну и на этом пока чего по остальным вкладкам сами я думаю здесь разберетесь. Вот такой классный сайт для заработка без вложений ссылка в описании, регистрируйтесь и зарабатывайте деньги кому видео было полезно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новости по заработку интернете на нашем канале, с вами был Юрий, успехов вам и больших заработков, до встречи в следующем видео.